Ну что, всем привет! Сегодня у нас видосик очень интересный в плане, у нас разработчики увидели то, как наша комьюнити отреагировала на наше обновление. Давайте сейчас разберемся, что у нас было в обновлении, если кто-то не знал. У нас добавили зеленую лилию, и у нас обновление с танцующей было следующего типа. Нам дали Лилию э, в качестве вызываемого персонажа спустя неделю, а в качестве бесплатного персонажа нам дали Мару. Честно говоря, это возникло огромное недопонимание с той стороны комьюнити, какого хрена, мол, дайте нам Лилию, не знаю почему на самом деле, халявного персонажа лимитированного, который Колабовский дали. Ну, ладно. Посмотрим на оценку нашего комьюнити 1179 негативных, это без учета еще вот грусти, то есть у нас вот здесь вот uh, <coughs> довольно неплохое количество, я бы сказал, ну а вот здесь вот наверное это просто сама группа нашего <coughs> разработчиков, наших разработчиков и их знакомые, типа просто ну хоть как-то супер добавьте, хоть uh, не сильно будет плохо и так далее. В принципе, вот такое вот у нас обновление 19 числа было, и нашему взору предстало сообщение. Сегодня прислали наши разработчики, выложили в 10.53 по московскому времени. Следующее. Они написали, мол, они искренне извиняются. Почитать подробнее вы сможете по ссылке в описании. Они извиняются искренне, что они с... Их точки зрения думали, что это хорошо будет, а с нашей точки зрения они увидели, что неправильное понимание точки зрения пользователя выявили. И, честно говоря, я не знаю, в чем проблема нашего комьюнити, дали хорошего персонажа, которого чаще бы использовали люди, чем зеленую лилю. Ну ладно, бог с ними. Сделали и сделали. Не понравилось, не понравился. Ладно, мне, в принципе, все понравилось. Лилию зеленую я бы и так выбивать не стал бы использовать, бы я ее лично тоже не, не смог бы, потому что, ну, как бы, она специфический персонаж, которого вряд ли бы я захотел использовать. Но в любом случае, пусть будет. Хотя внешка у нее прикольная. Дополнительный персонаж для внешки зелё... синий лилии достаточно неплох. Они сказали, мол, окей, мы, так сказать, лоханулись. И сделали нам следующее. Раздают бесплатно наборы персонажей. То есть, внешки вот эти вот, которые вы видите сейчас вот здесь на экране. Называется «Белая волна». Какая-то униформа. Чилинг, так он не решился переводить наш Google. Хотя он, кстати, переводит почему-то с корейского языка. Хотя у нас английский язык. Держу в курсе, у нас это теперь не английский, а корейский, по мнению Google Translate. Ну, неважно. А что они раздают еще? Они раздают 10 билетиков. По крайней мере, будут раздавать по их написанию. Что они будут в обновлении, когда у нас будет 100 дней нашей игре. Будут раздавать бесплатную внешки и... 10 билетиков на розыгрыш, 10 билетов на 11 призывов. Как это работает? У нас есть билетики, которые по одному персонажу призывают. А у нас есть теперь билетики, которые, ну по крайней мере у нас будут билетики, которые вызывать будут позволять нам 11 раз персонажей мы получим в одном призыве. Ну как-то вот так, я что-то завис немножко, но не, не страшно. Какие плюсы для новичков огромные, для алдов тоже огромные. Почему? Потому что новые персонажи могут выпасть, ну, в принципе те, которые вам не выпали до этого. И, естественно, монетки. Далее, что они пишут нам еще? Ну, типа они захотели нам добавить um, патруль и авточи, или же автоочищение. Вот так вот выглядят скриншоты. Подробнее вы можете почитать, что это такое здесь. А если вкратце, то у нас будет просто билеты, которые пропускают прохождение нашего какого-то ивента и так далее. Далее. Что у нас здесь еще есть? У нас здесь еще в обновлении есть пропуск анимации, не знаю, как, как это правильно сказать. В общем, на японской локализации относительно недавно добавили функцию автопризыва снаряжения из сундучка Хоука. Они решили сделать то же самое у нас, добавить это. Вот так это выглядит. Неплохо, в принципе, но этим вряд ли кто-то будет пользоваться. Новый контент также добавится, 9 глава. Десяти заповеди добавят когда-то. Ну и испытания 7 измерных грехов еще какие-то. Рыцарское сражение с боссом Эйнек Это адская сложность будет в рыцарском гильд... Ш... гильдбоссе. В общем, будет у... находиться данный босс. На этот раз он будет уже на двух ногах стоять. Не как у нас было раньше кил-килак, вроде его звали который стоял на четырех лапах. Тут у нас уже более человекоподобный мутант какой-то человекоподобный получается. Также у нас решили, что наша комьюнити постоянно ноет. И одним из причин добавления новой кнопочки, нового интерфейса на нашу глобальную локализацию главное — экран будет у нас таверна, и там будет кнопочка, которая будет непосредственно предоставлять прямой доступ к форумам, к ютубу, к фейсбуку. Ну, в принципе, вот так вот. Что у нас еще здесь? Они написали, мол, у нас еще будет в течение 6 дней по 5 бриллиантов они будут давать. Неплохо. Период с 20-го, то есть с сегодняшнего дня, грубо говоря, они должны это делать до 25-го числа бриллиантов будут отправлены в почтовый ящик. Что можно сказать об этом обновлении? Хорошее. Предстоит хорошее обновление, хорошее изменение. Разработчики поняли, что наши игроки немного в шоке. Не знаю почему, но пусть будет. И вот такая вот у нас ситуация. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по данному сообщению от наших разработчиков. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Пока.